Друзья, всем привет! В Риге у нас холодно, несмотря на то, что на улице вышло солнце, на рынке у нас происходит затишье. И сегодня 28 апреля 2023 года, 1994 дня с момента, когда я познакомился с криптой. За этот промежуток времени я реально смог приумножить крипту а именно свой первоначальный капитал 18,3 раза на самом деле кто-то скажет о том что это наверное немного можно было находиться в эфире покупать эфир по 80 долларов и ждать когда он будет по 4000 раз продать или купить биток по три с половиной и продать его по 69 но на самом деле крипторынок он не такой он не даст вам возможность сидеть только в одной монете потому что в любом случае вам придется диверсифицироваться для того чтобы весь капитал не потерять а если вы хотя бы будете владеть 10 монетами то два экса на одной монете, это не два экса на весь портфель. Я надеюсь, вы это понимаете. Соответственно, если вы имеете большое количество монет и вам нужно где-то пытаться приумножать капитал, то ваш портфель не будет расти очень быстро, он будет расти, наверное, как-то поэтапно. В какие-то моменты я концентрировал позиции, в какие-то моменты я, наоборот, еще сильнее диверсифицировал эти позиции. И вот моменты концентрации давали мне возможность хорошо рвануть по портфелю. Я последний раз покупал Аптос, и он дал хорошие иксы. Я покупал его от 3.80, заканчивая 8 долларами. Я фиксировался по 17.60. И я до этого концентрировал позицию в Атоме, который тоже дал хорошие иксы. Сейчас у меня... Фактически происходит концентрация позиций в хэшфлоу, я сейчас купил на 45% от стейблов хэшфлоу по 61 центу и фактически я докупил, докупил часть альткоинов. Внизу у нас есть поддержка в размере 0,4, это позиция крупных игроков, которая покупала этот токен фактически на ICO. Есть, конечно, цена пониже, но, тем не менее, это хоть как-то будет сдерживать падение в случае, если мы рухнем. Не концентрировать позицию, не увеличивать риски я не могу, потому что тогда я не смогу быстро рвануть своим портфелем. Тем не менее, я не скажу, прям, это не 50% моего портфеля, надо посмотреть, сколько процентов, наверное, 20, может быть, максимум 25 сейчас. Это хэшфлоу. Не, я надеюсь, в том, что монетка это позволит мне <coughs> приумножить капитал. В целом, как ранее говорил, э, если вы смотрите мои стримы, обязательно посмотрите. Э, там более развернутые э, мои какие-то объяснения. У нас на МАГДИ э, продавцы выдохлись. и Я ожидаю рост по альткоинам. Э, возможно, это будет какой-то выборочный рост, э, выборочный сезон. Я думаю, что э, этот выборочный сезон должен зацепить такие монеты, как AMX, Hashflow. Я думаю, что это зацепит Aptos, Атом И даже, возможно, такую монетку, которая смотрелась, в принципе, плохо на этом рынке, это ICP. Была у меня в портфеле, я ее продал. Стремная, конечно, монетка, но интернет-компьютеры серьезная технология, и, возможно, они будут постепенно-постепенно сейчас расти. Много новостей приходит мне по этому проекту на почту, и ребята активничают. Но на рынке есть несколько новостей, о которых я тоже хочу поговорить. Хочу добавить немножко рубрику своих аудиоподкастов новостями, для того, чтобы вам не нужно было смотреть и перелистывать огромное количество источников, а можно было просто послушать мои аудиоподкасты. Поэтому подписывайтесь обязательно, поставьте лайки, поделитесь с друзьями. Я запустил эту серию аудиоподкастов в YouTube для того, чтобы как раз... Эта информация была доступна для тех, кто не находится в Телеграме, потому что в Телеграме у нас большое криптосообщество, около тысяч людей, и, соответственно, там основные у нас дебаты. Из новостей, что у нас интересного, то, что я почитал, Юнисвап у нас создала универсальный маршрутизатор для обмена токенов и NFT. И весь смысл в, этом, в том, что можно теперь проводить несколько обменов по одной транзакции. Я не знаю, как они это реализовали, нужно еще посмотреть на практике. Но комиссии будут ниже, и насколько я понял, это будет происходить в том числе за счет э, подписей. Вот мы заходим иногда голосуем на э, снапшоте, э, отдавая голоса за те или иные проекты, и мы там просто делаем подпись при этом не тратим никакую комиссию я так понимаю что они вот реализовали какое то такое решение для того чтобы меньше комиссии потреблять потому ну, мы часто там делаем обмены большого количества монет и комиссии при этом очень высокие наконец-то наконец-то они это сделали я надеюсь в том что действительно можно будет пользоваться этими решениями я часто обменяюсь на юнисвапе потому что это удобно, иногда комиссия в некоторых пулах составляет 0,05% и это копейки столько же, сколько на централизованных биржах. В целом централизованные биржи это зло, несмотря на то, что я рекламирую Binance, если у меня реферальная ссылка, приходится все равно пользоваться централизованными биржами, но я всегда за децентрализованные биржи, несмотря на то, что их регулятор сейчас щимит. У нас по Filecoin есть новость, они запустили альтернативу облачному хранению, облачным сервисом. и вообще Filecoin как бы неплохая монетка, за ней очень давно, был в свое время очень сильный хайп, я не дождался роста по этой монете монета улетела на какие-то там космические иксы, 50 иксов монета дала хотя за ней я достаточно давно следил сейчас тоже слежу, но она находится в такой длительной консолидации как флоу и думаю, что как бы, не скоро она там быстро отстрельнет тем не менее наблюдаю классный проект и они достаточно децентрализованные и думаю, это нормальное решение, которое, которым будут пользоваться по FTX у нас новости, ФБР опять сделала обыски в доме бывшего исполнительного директора и Сио Багамского филиала. Это тот Сио, у которого был дана 24 миллиона, и до этого он получил займ 87 миллионов от биржи и Аламеды. Так вот, обыски продолжаются, конечно, впечатляют эти цифры, 87 миллионов туда, 27 миллионов, 24 миллиона сюда. В общем-то, парни заигрались, поэтому сейчас отвечают по полной программе, и как ни странно, недавно была новость о том, что ECTX пытается возобновиться, это будет на самом деле фурор, посмотрим, как оно будет, токен отреагировал небольшим ростом, но потом как бы вся радость, она отменилась, да, радость отменяется. Поэтому токен валяется сейчас на дне днищенском. Также есть такая новость, что появилась фишинговая реклама Lido и Дефи Lama. Это решение DeFi. Я, кстати, пользовался этим решением. Недавно прогонял там что-то через платформу Layer 3. Выполнял квест. Может быть, какие-то токены насыпят. И э, вот эти все... Фишинговые рекламы и голосовалки это конечно страшная тема, потому что даже я опытные пользователи недавно на платформе пробовал голосовать и увидел о том, что меня пытаются как бы хакнуть путем того, что я должен был вызвать программу через платформу голосования и потерять свои токены. Поэтому будьте очень внимательны. Обязательно установите себе то, что я говорил в своем предыдущем подкасте, Fire. Тут есть какие-то новые решения, которые появились. <coughs> не, на, <coughs> не знаю, нужно проанализировать, посмотреть, что это за решение. Называется скам-шифер <coughs> Тоже, наверное, расширение, которое показывает о том, что вас пытаются скамить. И я вижу, что это обязательно нужно устанавливать, потому что можно лишиться своей э, криптовалюте. Своей криптовалютой, извините. И что, друзья, я хочу сказать о том, что я выполняю программу минимум по амбассадорству Flow. Я амбассадор Flow. И решил все-таки, позанимаюсь я вот этим амбассадорством для того, чтобы больше понимать изнутри команды, что происходит в проекте. Создал статью вчера, заморочился на медиуме. Это моя статья плюс AI, которая помогает создавать все эти статьи достаточно неплохо, больше 100 человек посмотрели мою статью, при этом это новые юзеры, часть из тех, кто подписан, наверное, на меня в Ютубе и в Телеграме, поэтому вам за это всем спасибо. И я тут выполнил несколько этих заданий, заодно потестил медиум, я, кроме этой статьи, еще опубликовал все в своих медиаресурсах, в общем-то, команда Flow постепенно развивается, не бросает свой проект, будут новости изнутри команды, я обязательно вам эти новости расскажу, покажу, поэтому подписывайтесь на мои аудиоподкасты, подписывайтесь на мой YouTube-канал, приходите на стримы, и будем также обсуждать новости по Flow. Вообще, у меня вчера был очень продуктивный день, я вчера и сделал аудиоподкасты в ютюбе, и статью успел напечатать, и, и в целом подъединить. А на ЛР3 выполнил все решения, вот эти все задачки, которые там были, и постоянно их выполняю. Надеюсь, о том, что там тоже будет раздача по аэродропу, и там все больше и больше выходит новых прикольных квестов которые параллельно решают вопросы аирдропов поэтому все-таки не игнорируйте эту тему в lr 3 если это стоит копейки там поучаствуйте это важно открыл крипто сегодня у нас вырос а на 10 процентов я даже не посмотрел перед тем как записывал алипокаст подкаст. на 12 видите мои мысли параллельно рынку Неделька была, мне кажется, не очень, но как-то происходит оживление. Вот реально, не знаю, чувствуете вы эти настрои на рынке или нет, но мне кажется о том, что постепенно настрой на рынке будет меняться, будет какое-то оживление. По большинству монет я вот смотрел до середины мая, возможно, мы даже увидим какой-то рост. Вообще, рост всегда происходит ну, так где-то приблизительно в... В начале апреля мы этот рост какой-то увидели, и заканчивается он в начале мая. Я надеюсь, что до 15 мая мы как-то дотянем и все эти индикаторы не врут. Поэтому будьте внимательны не рискуйте на всю котлету. У меня еще немало стейблкоинов осталось, если будет какая-то проблема, буду исполнять ошибки. Ну а на сегодня все, друзья. И всем пока-пока. Надеюсь, все понравилось вам. Ставьте лайки.